И так ты пришел в себя Похоже, смерть тебе не грозит пока Ночь, проколебно сердце, я твой кардинал Каждая секунда, как бой для меня Я кровоточу на головы их Ведь мой ошейник, как тысячи бритв Пепел застилает рассвет Город умирает во сне Мир — это огромный вольер Где счастье и смерть говорят на одном языке и мой дом, как гроб и в огне Я пережил свою смерть, но мы с ней на одном поводке Спи Ночь тебе пальцы разрешат, как хлеб Малти Вороны yeah. Готова уже умереть Разум как запертый воет внутри Не остается просто тлеть Ведь глаза уже за столько лет Позабыли про свет И невидимый зверь Как единственный пленник В единственной клетке Как корень, что пророс на дне Его гнев уже пророс во мне ни капканы, ни сети, ни пули, ни плети Не знают, как нас разлучить с этой жизнью Чтобы не забыли что чтобы не забыли Что я еще здесь Конечность, что ты потерял Станет кое-чем более полезной Ты научишься ценить этот да.